Друзья, всех приветствую! Все, наверное, в курсе последних событий и не нужно повторять то, что YouTube заблокировал монетизацию у российских блогеров. Теперь больше YouTube не платит российским блогерам за их труды. И в связи с этим я перевожу свои каналы на Яндекс.Дзен. Ссылочки на каналы Техорбита и Ключ Кардуина будут в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь. Ребят, попрошу, кто. Подпишется на мои каналы на Яндекс.Дзене, проявляйте активность, пожалуйста, оставляйте под видео комментарии. Потому что Яндекс.Дзен поднимает наверх каналы, только у которых есть активность пользователей. Так что, если не трудно, лайкните и оставьте комментарий. Сейчас закончу переезд. Каждое видео при переезде будет проходить обработку через видеоредактор. Будут отрезать начальные заставки, они совсем не нужны, только крадут время зрителей и по возможности устранять ошибки, которые были сделаны ранее, а также заодно видео про Arduino, которые у меня начались на канале Техорбита, я их уже буду целенаправленно публиковать на Дзене на канале Ключ к Ардуино. После полного переезда видео на Яндекс .Дзен, я продолжу снимать новый материал и продолжать свою творческую деятельность. Также и канала на YouTube я тоже не буду забывать. Потому что надеюсь, что в скором времени этот весь кошмар закончится и все заработает по-старому. Всем желаю удачи и, конечно, скорейшего завершения этой очень неприятной ситуации, которая сейчас творится в мире. Напомню, что ссылки на канал на Яндекс.Дзене будут в описании под видео. Переходите, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Всем удачи, до новых встреч.